всем добрый день будем делать салат из редьки из морковки нам понадобится вот редька морковку майонез перец ну может я еще иногда добавляю вот такой перец и приправа букет перцов вот. ну и соль по вкусу приступаем берем какую-нибудь миску или чашку Терку и приступаем тереть. Терем, терем. Сейчас я на скорость перемотаю. Вот это морковка кривая, это и у меня руки кривые. Опа, опа, опа, опа. Морковка очень полезна. Я морковку люблю. Могу есть каждый день. Ну давай. Раньше быстрее я терла. Сейчас надо это усилие. Боже мой. Так, давайте вот так вот поближе. От мерка. Мерка. Мерка. Мерка. Мерка. Мерка. Мерка. Мерка. Мерка. Мерка. Мерка. Мерка. Мерка. Мерка. Проверяйте, смотрите, не ленитесь. Ну вот мы натерли морковку и приступаем кресту. Получилось даже полноцки. Ну, когда маленький кусочек остается, я ем. Съедаю. Все, берем. Редька очень полезная тоже. Вообще морковку, редьку надо есть каждый день чуть-чуть резьку можно везде класть как и морковку и супы и мясные блюда и, овощ и овощные блюда вот считаю что родиной резьки является египет где из ее семян делали растительное масло но еще из Египта резка по древнему рису, а оттуда в Европу. Нашу страну она была привезена из Азии и быстро стала популярной. И до сих пор она популярна. Сейчас паузу сделаю. Ну вот мы натерли редьку с морковкой и сейчас будем заправлять берем майонез и добавляем потом вот такой черный перец молотый можете любой перец не только такой лано черный можно и в принципе красный кому как так, букет приправ, перц вернее. Оп, оп, оп, оп, оп, оп. Здесь тоже присутствует соль. Вот, еще немножко добавим. Соль. Сейчас, вот Буквально чуть-чуточку совсем. Так, так, так, я соль не очень люблю. Поэтому я очень-очень в небольшом количестве добавляем. И все. И вуаля. Сейчас перемешаем Так. так. Видео вот идет. Потише сделаю. Вот вот. Все. И... Мешаем. На из, считаю, что больших э, овощей морковки и редьки получилась вот такая большая полная уже мисочка. Мешаем хорошо, очень хорошо мешаем. <связывая> так. Мешаем, мешаем Ля-ля-ля Сейчас будем Опа. Так, так, так Так, по-моему -по -по Еще маловатому майонеза Добавим еще майонез вот. Мейнеза мало не бывает. <смех> так, еще помешаем. Я перчика мало посыпала. Оп. Так, надо еще перец посыпать. Вот. Все, посыпали. Снова перемешаем и еще букет перцев добавим. И у нас в принципе уже салат готов. Всего максимум за 10 минут я приготовила вот такой чудесный салат м -м -м. вкусно самораз, раз морковка с риской очень вкусно получилось м -м. все хорошо что м -м, надо одинаково ну кто конечно любит редьку больше то редьку кладет кто любит м -м, морковку больше, то морковки добавляют. Вот. А я и то и другое люблю, так что все 50 на 50 добавляю 50-50. Ну вот, мы закончили салатик из резьки с морковки. Всего буквально заняло 10 минут. Ну, вот тут украсила я с перцем красным. А еще что хотела сказать, чтобы как говорится, все соки вышли, надо где-то на полчаса, хотя бы минимум на полчаса оставить в холодильнике. А потом приступить. Ну, если у вас время и времени есть, или, либо вы не голодны, так, то можно. А если вы голодны, то сразу можно рубать. Ничего страшного. Так что это, этот салат ко всему подходит. Всему, то есть К блюду, допустим, к шашлыку, допустим. Вот как раз мы сейчас будем шашлыки готовить. И я вам покажу. И еще я хочу вам показать. Мы вчера купили, я вернее вчера купила чак-чак. Вот десерт. На самом деле изделие Вот я уже почти уже съела. Очень вкусно, а, сочно. Такой свеженький. А, вот, Фокс-фокс. Чак-чак, это производство вот ведь Казанский хлебозавод. завод. Приятного аппетита. Всем куна аппетит. Бай-бай.